Блин, из ракушек сделаны. Интересно, что выглядит. У нас что-то магазин с кораллы. Классно. Черепашки? за 250 ну, Похоже, да, из ракушек степени. Ну или такой фигни наберу. А вот это кто? Ну это вот, видимо, это те, раньше на лодках, которые плавали типа, с палками. рыбачки рыбаки можно Можно по штучной, кстати, ракушки купить. Слышишь? Ну? По штучному какую вот, ракушки продаются еще разные. Ну, ракушки тоже. Девчонка вот не а в подарок что-то надо, Ну что -то вот не каждый не по одной подари, ну, да, и хватит. Разных ракушечек. Из 80 тысяч вот стоит. Да. Нет, не красную нет. ленту приматываешь или веревку. Вот Цена увеличивается сразу в два вот раза. Эти а вот 55 за штуку. Любая, да? Да. Вообще замечательный да. Интересные, смотри какие, такие в виде звезды. виде а вид, вид, вид. да? вот звезды ну, да вот такой набор ну, может такие взять и раздать потом и потом даже еще кому-то раздать остаться то останется там есть в виде сундучка вот поинтереснее брылки вот тоже разные Недорогие а, Лючак, примерно вот Мазные бусы. А вот это с запахом они просто так сделали? Наверное, просто так сделано. Вот разносветящиеся. Морские звезды. Вот такие вот. Морские звезды. О, рыбашарк. Руками лучше не трогать, она сломается еще. Вот. Это разные окошки уже вот с встроенными там лампочками. То вот, есть подсоединяешь, она светится. Ну, аккуратно так. Оформлена неплохо. Как ночничок. Для чая ну, прикольно сделано рачки такие как бы наплавали стекло на ракушку и, и вроде как а ну вот еще есть ящерица, тоже интересная такие вот маленькие стекло или самоцветные значки. Пушки разные Здесь, на самом деле, недорого. Вот такие магазины, которые моему самые дорогие Самая комета Известная Вот тут вот. Разные эти Тут китайские Японские, самурайские вот самурайский меч Такой, он снимается Че, че, че? А это, ну, набор, видишь? Много их там это, а это набор? Это а -а -а. все но а вот по одной, вот они а может быть, такой фигня. Ну, мы вот можем завтра взять. Ты да, здесь да, на обратно да. пойти? Да. Вот прикольно, тоже вот сам совы, такие, очень детально проработанные. Свинка еще типа в виде копилки, наверное. В целом, в целом недорого стоит на самом деле. 30. Наверное, есть. Вот смотри, сверху чуть-чуть о черепах. Да. Вера здесь, они а обычно на этом самом месте, Вера. И здесь, видимо, их нет. Фурин. Фурин еще можно взять. такие стеклянный колокольчик такой для этих самых. Тут для туристов как раз. А, вот этот поющий кот. И вон там. Я на что? Клэр, Похоже что-то, да. Едет, еще не включился. Это фого Жрема Шарфа. Нет, фого. Фого... У нее же вроде этих нет. Да. да. Надо посмотреть. 18. Ну, естественно, это же сувенирный район. Как бы... Сувенирная продукция здесь постоянно продается. Вот разные рода. Это рамен. О, О разные всякие тоже в подарок тоже сувениры и вкус сладости такие японцы в основном в подарок сладости берут вот у них этот самый да, он сен вход как раз вот видно сейчас здесь вот видно спа там вот эти горячие источники спа ага, значит на один день стоит 2700 с 15 часов, значит, 2 200. А если с 7 часов, то 1700. Ну, такие цены. Тоже куракушки всякие. Да, здесь, кстати, дорога. Вот со шими. Это вот свежая рыба на дайконе сверху. Суши тоже красиво оформлено. Естественно, здесь все дорого. Тут туристы. Так же, как и мы, вот группой собрались. Только они там в какой-то организации записались. О. давай, Я ёлки-палки. Он Но... вот здесь вот продаются всякие стеклянные продукции из стекла. Ёлка вот новогодняя прикольная. Ну, Но здесь, по-моему, стекольной фабрики нету, поэтому это все, скорее всего, привозное. Вот в Нагасаки есть стекольная фабрика. Там и стекля... стеклянные товары хорошие у них. Вон, смотри, есть миллион йен, что ли. Да. Один миллион йен. Видишь, один миллион йен банкнота. Это данго. Данго здесь стоит 140 йен. Такая палочка одна. О, пиво какое-то интересное. Чип его там. Японская. Слемя. В чем страшное? Вот. Аккуратно оформленные эти вот сашими. Нормально выглядит, аппетитно. но ну, так это для этого, для вида. Вот небольшой такой тоже храм. Mm -hmm. Вот, видно, да, отсюда. Вот. И сейчас, видимо, здесь переделали поджилые здания некоторые. Так аккуратненько. Gigi Cafe. какое-то кафе. Челюсти. Челюсти, акулы. Вот, мечи какие-то продают. Чё? Скорее всего это муляж, это вот дерев... на дерево просто натянули вот эту штуку эту, и все вот. ну, так, му... муляж. Ну да, долго, долго не стачивается. По дому ходить как раз хорошо, соседей пугать. Ну да. Вот эти вот куклы тоже популярные в Японии, ну я что-то, если честно, мне они не нравятся, какие страшные, такие. да, вот, если, как бы, людям нравится, то покупают. Разные там, вот такие вот или вот. Ну, чем-то, эти куклы чем-то похожи на эти, как она там, -сада садаку, что ли, как из звонка, которая там девочка была. Вот, вот фугу вот, смотри. По-моему, как раз, да, вот она. Видишь, она без этих, без шипов. Там была рыба-шар, которая раздувается. Да, да. Вот она белое мясо такое. А вот она, вот она, плавает, смотри. По-моему, как раз. Она, не, она, не помню точно. Вот, да, вот, вот это она точно. Такая пятнистая она. Так да. да. ничего не отравишься, все нормально. Сказки слушайте, вы меньше. А это вот свежие моллюски, вот, если хочешь, можно моллюсков сварить или пожарить, или, там, таксы, сырыми есть. Жареный кальмар целиком прям жарит. А, здесь, видимо, вот. Вкусно кормят. Главное, без очереди не вставайте. Ладно, пойдем. Магазинов здесь много. По всем ходить это до вечера можно. Ну, да, это как бы Здесь Вот и нашима с футболки Вот фуджи, фуджидас Вот смотри, видишь, не адидаса вот. Фуджидас Да, новая китайская подделка А, вот смотри, интересные эти Разные фигурки Смотри Разные фигурки на эти Вешаются На кружки, там девочки В разных позах вот Ничего, чего Ну, прикольно да, считаешь, да. Прикольно? там можно на кружку повесить там пьешь чай а она свисает Сюда, вот например вот так вот видишь типа перелазит там через кружку угу. или вот через такую вот перелазит там, свисает или ноги вон видишь там типа моет там в чае в твоем Помыла ноги в чае, и ништяк. <свят> <свят> вот храм. Ч, пойдем туда, нет? <свят> Не знаю. Надо карту глянуть.